Сколько слов, сынок, не говори. Все равно не хватит их нам, чтобы передать всю силу той любви, что у нас в сердцах, всей день особый. Отчий дом покинул ты давно. Мужем стал достойным, лучшим папой. Но для нас, сынок, ты все равно Милый наш малыш, как был когда-то. Ты в любви растишь своих детей, Окружил семью свою заботой, Ни тепла, ни доброты своей, Не жалеешь, сын, ни для кого ты. Мы тебе желаем от души, Мудрости житейской и упорства. Чтоб не разменял ты на гроши Золотого сердца благородства. Спорят пусть сын, твои дела И даруют крылья достижения, Чтобы многогранной жизнь была. Мы тебе желаем в день рождения.